Добрый день. На связи Центр обучения компании «Инфострой». Для составления сметной документации комплекс А0 оснащен внушительным набором различных инструментов. В мастерской сметчика поговорим о таком инструменте как пересчет. У любого, даже привычного нам инструмента есть секреты его применения. При расчете затрат на устройство, заданное проектом толщины слоя, цементной стяжки, бетонного покрытия, щебеночного основания, асфальто-бетонного покрытия и других, в строках работах нам требуется применить коэффициент, равный количеству дополнительных слоев. Эта задача решается с помощью пересчета. Вот смета на устройство пола. Рассчитаем затраты на устройство бетонного покрытия толщиной 55 мм. В локальную смету уже введена одна расценка на устройство покрытия толщиной 30 мм. Во вкладке ресурсы строки Рассчитано необходимое количество ресурсов для устройства покрытия заданной толщины 30 мм. В следующий шаг. Вводим еще одну расценку на изменение толщины покрытия. Здесь представлены затраты на дополнительные 5 мм в стоимостном выражении, а во вкладке ресурсы указан расход ресурсов на дополнительные 5 мм. Для того чтобы определить затраты на толщину 55 мм, нам необходимо эти затраты учесть 5 раз. Для этого будет достаточно умножить показатели расценки на коэффициент равный 5. Откроем вкладку Пересчет. Добавим пересчет типа индексации ПЗ прямых затрат и вводим коэффициент 5. Во вкладке стоимость в столбце на единицу мы видим затраты на один слой 5 мм. В столбце с начислением затраты с учетом введенного коэффициента 5. Вот так легко применяются коэффициенты к строке сметы. Доведем решение задачи до конца. Сначала задокументируем результат. В поле наименования ввели текст, который будет печататься в отчетном документе. До сих пор мы обсуждали действие пересчета только на стоимостные показатели. А теперь очень важный момент. При решении данной задачи очевидно, что введенный коэффициент должен повлиять и на количество ресурсов. Для строк работ в пересчете типа индексации ПЗ в поле коэффициент есть специальная кнопка применить к нормам всех ресурсов. Нажимаю на эту кнопку. Визуально она поменяет свой цвет. а теперь во вкладке ресурсы строки смотрим расход ресурсов на один слой 5 мм, а вот расход ресурсов на дополнительные 5 слоев. Таким образом, расход ресурсов определен на всю толщину бетонного покрытия. Задача решена. Отмечу еще раз. В пересчетах типа индексации прямых затрат введенный коэффициент может изменить не только стоимость строки, но и расход ресурсов строки. Для того, чтобы коэффициент влиял на расход ресурсов, необходимо нажать на специальную кнопку рядом с коэффициентом. Такое правило действует только для строк типа работы. Для других строк – материал, оборудование, транспортировка. В пересчетах индексации ПЗ такая кнопка отсутствует. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.